Город вечно плачет, мир вытреплет, сердце рвет, А на юге все иначе и погода. Счастлива, рассоле на коже, и слащиса на коже, Аромат фруктовый дразмен, пена пляшет на воде любовь легка, как праздник, Если рай не здесь, то где Ветер гоняет по небу, Чает белый кораблик Вот-вот отчалит, но счастье мое Ни на что не похоже Неслаще сахара, соли на коже Неслаще сахара, соли на коже